Слава прабабушек томных, Домики старой Москвы, Из переулочков скромных Вы исчезаете, вы, Где клавесина аккорды, Темные шторы в цветах, Великолепные морды На вековых боротах Марин Цветаева. Именно этот подарок сегодня получит гость, который напишет самое крутое буриме. Как всегда.